Сегодня хочу поговорить об образе солнца. Солнце является одним из элементов визуализации, который очень хорошо применять в медитационных практиках. Каким образом? Если представить вечером или днем, когда вы раздражены, или обеспокоены чем-то солнце над собой и представить будто вы греетесь в его лучах практически за одну-две минуты вы сможете прийти в очень хорошее психоэмоциональное состояние и почувствовать состояние комфорта в середине своей души и сердца также образ солнца может помочь человеку избавиться от заболеваний связанных с проблемами глаз для этого необходимо удерживать образ солнца сзади как будто вы видите солнце у себя между двух лопат. Если это делать каждый день хотя бы по 2 минуты, то вы и сможете восстановить свои глаза. Образ солнца необходимо использовать еще и для того, чтобы желания, загаданные вами, исполнялись. Для этого необходимо представить себя солнцем в повелительной форме. Загадывайте желания и оно в дальнейшем у вас исполняется.